Всем привет! Сегодня 7 января 2020 года. Как известно во всем мире, квадрокоптеры GoPro Karma перестали калиброваться успешно, не летают. И производитель до сих пор не решил эту проблему. А мне удалось. Сейчас продемонстрирую. Так, маленько прохладно уже как компас так сейчас неудобно с камерой надо её поднять сначала потом нажать кнопку и кольеруем Шаг один завершен. Проблема была в неактуальном файле, который отвечает за расчет магнитного склонения. Калибровка выполнена. А я его просто-напросто вручную скачал. Старый был до 2020 года, а новый до 2025 будет. В общем, скачал, закинул в квадрокоптер, и все, и он снова работает. Так, помехи компаса. Залетать не хочет отсюда. Давайте отсюда. Отправим. К полету готов. Нажмите и удерживайте кнопку старт. Три, два, один. Страшно. Good.